Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я отвечу на ваши главные вопросы. Когда выйдет ОМОН КАЗ-2? Вышел ли уже ОМОН КАЗ-2? и вообще, когда выйдет вторая часть игры Among Us. И на все эти три вопроса я вам дам конкретный ответ. Однако, прежде чем начать, я попрошу тебя подписаться на канал и поставить лайк авансом, так как 65% зрителей смотрят мой канал без подписки. Ну а если именно ты подпишешься на канал, то тогда мы сможем уже добить 30 тысяч подписчиков. В общем, подписывайся на канал и ставь лайк. Ну а я тебе пожелаю приятного просмотра. Итак, слухи про Амон Cass 2 появились еще в сентябре, именно на пике хайпа игры Амон Cass. В то время игроки хотели знать про Амон Cass абсолютно все, ну и естественно они не могли упустить шанс узнать про Амон Каз 2. Ну и только сейчас мы узнали то, что карта Airship делалась именно для Амон Каз 2. Ну и в то время вокруг Амон Каз 2 поднялось огромное количество хайпа. Ну и игроки, конечно же, хотели узнать, когда же появится Among Us 2. И разработчик дал прямой ответ. Еще в сентябре разработчики сказали, то что проект Among Us 2 закрыт. Потому что более рентабельно заниматься первой частью игры. Да и тем более, я повторюсь, что сентябрь был пиковым для данной игры. И она просто все взрывала. Ну и на тот момент это было самое правильное решение. Так как три человека не могли обновлять Among Us. И также в то же время разрабатывать вторую часть. Ну ладно, это был сентябрь, и в то время игра взрывала все тренды. Ну а теперь игра взрывает все пуканы. Я вчера смотрел оценку игры, и оценка игры составляла 3,6 балла. А сегодня я посмотрел уже 3,5 балла. Даже выпуск новой карты никак не повлиял на ситуацию. Игру как хейтили, так и продолжают топить. Ну и казалось бы, идеальное время как раз игра умирает. И пора бы сделать вторую часть. Ну, и те, кто так думал, поймите то, что данное мнение ошибочное. Игру надо хоть как-то приподнять. Но чтобы поднять сценку в игре, надо обновлять игру Among Us. Но на данный момент над этой игрой работает всего лишь 5 человек. Ну и как 5 человек могут одновременно обновлять игру Among Us. И и делать вторую часть. Ну и естественно, после заявления разработчика о том, что второй части не будет, то что проект заморожен, ничего не изменилось. То, что игры Among Us не будет, это факт. Ну а давайте хотя бы представим, как бы выглядела вторая часть игры Among Us. Так как это вторая часть, она должна являться логическим продолжением первой. Ну и естественно, никак не должна меняться задумка. Вторая часть должна была быть в жанре мафии. Ну а теперь главный вопрос. Она должна была выйти в 2D или в 3D. Итак, я повторюсь, то что карта Airship была сделана именно для Among Us 2. А она и как раз сделана в 2D. Что уже говорит то, что игра не должна была быть 3D. -шной. Все игры от компании InnerSlot, которые разработали игру Among Us, сделаны в 2D стиле. Что нам говорит то, что вторая часть игры Among Us... Была в 2D. Но если не спасла игру Аманкас карта Airship, я не знаю, что вообще в принципе должна спасти данную игру. Хотя нет, если мы все... Кто посмотрели данный ролик зайдем прямо сейчас в игру то онлайн игры возрастет уже на 10 тысяч неплохо же правда у меня для тебя очень важная новость youtube не отключил монетизацию именно после этого я перестал зарабатывать с роликов на данный момент мой доход 0 рублей но если ты меня можешь поддержать то тогда ссылка на донейшн будет в описании каждый кто задонатить любую сумму попадет в мой следующий ролик а на этом дирижабль улетел в казахстан Всем большой горшок!